О, ну, короче, ребятишки, вкусняшки у нас сегодня. Салатики всякие. Всякие вкусные салатики. Тут у нас, короче, идет печень лоси, язык лося. Котлетки из лося. Опята жареные в сметане. Здесь у нас налимчик жареный. Тут у нас уточка-крикаш запеченный в печке. Здесь у нас грузди идут. ну вот это оливье же, да? Да. Это оливье, это с печенью салат и морковкой, да? Угу. Вкусно. А это как называется? Зимний? Крабовый. Крабовый. Это греческий? Нет, греческий. Вот. вот греческий салат, друзья. А тут я не знаю, как он даже называется. Жена даже сама не знает. Вот это у нас с пекинской капустой салатик. Ну, вот такие вот вкусняшки у нас, друзья. Ставим лайки, с наступающим 2020 годом, сейчас будем провожать 2019 год.